Как собаку зовут? Бона. У вас собака. А, Настя, Да. Собаку. Вот этот парень еще не сдался формально. Сейчас будет сдаваться. Ну я про тебя говорю. Вторая собака. А, вторая? Да. Так одна. Лабрадора не здесь, не там. Дальше. <говорит> не Возьмите, Давай я возьму пока В эту Давай возьму пока Или держи, держи ее да. Давай. Держи. Да, держи. да, да, да Что да. есть да. там? Да? Собака Никого больше а нету, не последняя есть. собачка <говорит> Я, я знаю Пошли, Повод. Пошли, пошли, пошли Идем, идем!